Бывало ли так, что вы влюблены во что-то, и это малодостижимо? Но вы все равно продолжаете это любить и ищете способ достигнуть. При этом недостижимость не является для вас препятствием. Это не значит, что вы странный, это значит, что вы верный. Эта любовь заставит вас страдать, но при этом сподвигнет достигать результат. В любой сфере деятельности, если у человека нет любви к делу, никакой талант не компенсирует достижение результата пока человек не полюбит то, чем занимается. Это может быть любовь к спорту, бизнесу, науке – только упорный в бизнесе достигает результата, только упорный в спорте достигает результата, только упорный в науке достигает результата, только упорный достигает результата». «Упорный человек» не означает что он чудаковатый. «Упорный» означает, что он верный, верен тому, чем занимается. Выбранные профессии самые выносливые, трудоспособные, обучаемые, имеют безусловное преимущество в глазах работодателя. Выносливость и обучаемость – необходимые параметры в конкурентном отборе, но без дисциплины труда карьеру не сделать. Итого, есть у вас талант, и вы способны обучаться. Это не имеет никакого значения, если у вас нет дисциплины труда. Упорство – один из самых важных навыков, на который нужно опираться на протяжении всей карьеры. Одна из причин заключается в том, что это дает возможность рассматривать краткосрочные трудности в контексте более высокой цели. Упорство и приверженность делу помогают заглянуть за пределы препятствия и относиться к нему как к возможности совершенствоваться. Проще говоря, упорство придает уверенности и решимости найти способ – даже если вы в настоящее время не знаем, как это сделать. Однако очень легко спутать упорство с упрямством. Но есть ключевое отличие. Упрямство вызвано нежеланием менять свое мнение или позицию в отношении чего-либо, а упорство обусловлено вашей решимостью достичь цели. Вы не хотите сдаваться, пока этого не сделаете. Упрямство означает цепляться за то, что известно, а упорство это неуклонно двигаться вперед. В итоге, легко увидеть, насколько ценным может быть упорство для вашей карьеры и общего успеха в жизни. Это связано с тем, что упорство – это черта, которая требует других компонентов – терпения, творчества и аналитического мышления, чтобы помочь сохранить концентрацию и достичь своих целей. Невозможно тренировать упорство вне опорности. Если человек опорен, как физически, так и психически, меняется его тело, его концентрация внимания, его мышление, его взгляд. Про таких людей говорят, вот это сила духа. Ничто не может сдернуть этого человека. Никакая мысль не может выбить человека из зоны опорности. А зона опорности человека и дух – это тело уверенности. В хоры транспорт есть возможность тренировать тело, зоне уверенности, так как в этой молодежной гимнастике каждое действие построено максимальной опорности. Опорность создает условия развития для любого человека. Если вы хотите развиваться, добиваться целей и не выгорать физически и эмоционально, то хоротранспорт поможет раскрыть ваш внутренний потенциал.